Yeah. <laughs> mm -hmm. Сейчас будем mm делать -hmm. внутри. It's a centimeter. 14 centimeters. for the children, two to three years. It's mm a -hmm. 30, two to three, two to three years. Perednoio, and we got special All the men have to look very good. Wow. Especially men. Uh, посмотрите, uh, особенно uh, мужчины выглядят очень хорошо в этих башмаках. Why, be обычно именно такая обувь один раз в жизни. То есть это Ну конечно же мы вешаем на стену, ставим цветы внутрь. И вывешиваем снаружи дом. If of... <laughs> We go to Lapsi. Lapsi Belarus. Moscow. And <laughs> Посмотрите, обратите внимание. Внимание, это ортопедическая. Очень полезное для ношения. Не холодно. Не холодной холодно ноге. No не потерять нога, нога дышит. So Немножко на палец больше, чем ваш размер. Работа, работа и масло Четы, 1 на один размер. ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, Для ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, вопросы? ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, ладрейте, Этим сири сетванды, специально. Сосровая, комнатной температуры, в и в башмаке.